Добро пожаловать, ребят, на 20 этап Формулы 1 на Гран-при Бразилию. Ну что же, на этом этапе у нас будет решаться чемпионский титул между Феттелем и Хэмилтоном. Для Феттеля надо, соответственно, финишировать всего лишь в очках, там заработать 12 очков, и тогда он точно получит титул. Ну а Хэмилтону, наоборот, надо финишировать на первом месте, и чтобы Феттель не заработал никаких очков, тогда у него еще останутся шансы на чемпионский титул. Ну и что же, в квалификации я решил то, что не буду выходить в третий сегмент. Решил проехать на медиуме, потом думаю, ладно, надо заработать получше позицию. Решил даже под конец, может быть, стоит сбросить газ, но по итогу все равно на полную газу проехал прямую и выехал только на 12-ю позицию. И тут я понял то, что все будет очень печально, но в принципе Бразилия у меня всегда была печальной, темп особо тут у меня не будет. Плюс здесь как раз раскрываются все проблемы нашего шасси из-за второго сектора, в котором я очень много терял. Фристаппин, конечно, чуть меньше терял, чем я, но все равно тоже он не мог ехать в полную силу, так сказать. И да, после этого я понял, то, что реально надо как-то уже качать шасси, поскольку... Ну, с таким дерьмовым шасси, мягко говоря, мы далеко не уедем, и просто весь стереболит у нас, все модификации упираются именно в наше шасси. Ладно, стартовую шотку у нас. Первый Вальтери Ботт, второй Льюис Хэмилтон, третий Карл Сайнс, четвертый Даниэль Рикардо, пятый Дэвон Батлер, шестой Макс Фетстаппин, седьмой Чаркоперец, восьмой Я, девятый Киммер и десятый Себастьян Феттель. И тут у нас решили все взять штрафы, ну, как обычно. По поводу того, что у меня был написан штраф. Да, я взял новый ДВС, но почему меня не откинуло? Потому что я понял, как работает этот баг. Самое главное, короче, брать запчасти уже после квалификации, а не до нее. Соответственно, у меня тогда были штрафы, сейчас их не было. Ладно, перейдем к старту. Гасс, микрофон огня, я срываюсь с места, проигрываю, как обычно, все позиции. Ну, точнее, да, меня Райкин отходит справа, Фетли пытается обойти слева. В итоге мы входим бок о бок в первый поворот. Втроём, но по итогу я выхожу из этого всего победителем. Небольшой контакт с Реквинем, поскольку перестроился очень опасно перед ним. И он мог даже поломать себе передний текло, но повезло, что, что не сломал. И по поводу немного тактики, то что она у меня будет в один пит-стоп. По сути, да, она казалась более-менее выигрышной, но почему я это сделал? Поскольку на софте здесь не мог в принципе ехать, потому что за круг 2 он уже просто уничтожался в ноль. И невозможно было в нем ехать, уже в квалификации даже проезжая прогревочный и уже коэффицированный круг, разница ощущалась под конец трассы довольно серьезно. Поэтому я решил то, что софт я буду избегать, только если в крайних случаях вдруг там в конце у нас выйдет машина безопасности, может быть только тогда я перейду. Но это так, если вдруг произойдет такое, так сказать. Итак, Мерседес сборится за первую позицию. Казалось бы, Хамильтону надо отъезжать как можно быстрее от всего пилотона, но нет, Вальтери говорит, нет, не так уж быстро, дружок ты отъедешь от меня, я тоже хочу выиграть на этом этапе, и мне пофиг, что ты боишься за чемпионский титул. И по сути, да, для Хэмилтона был в данный момент довольно критичен, поскольку Ботос его сдерживал почти весь круг, по крайней мере, в трой сектор они проходили бок о бок, что неплохо их так замедляло. Позади также, да, у Феттеля тоже были проблемы с а, прохождением болидов то есть это 2 альфа ромео его напарник и хас еще был втроем они входят еще и в четвертый поворот но благо все таки проезжают не альфа но вот с Ликлером не повезло феатоле уже придется ему дальше с ним бороться в 19 повороте я провел неожиданную атаку даже для себя я не ожидал что буду атаковать поскольку Перес довольно рано затормозил мне пришлось еще отворачивать от него чтобы избежать контакта и по итогу мне удалось еще его прости но к сожалению мы отстали от предыдущей группы от батлера и от всех остальных там больше чем на секунду ну и да, Перес все-таки позади меня, у него слепстрим есть, без каких-либо проблем у меня догоняет и начинает пытаться, точнее даже пройти, но в первом повороте мы только поравнялись с ним, а во втором я уже выхожу вперед, поскольку поворот идет в мою пользу. Ферстапер впереди тоже начинает потихоньку прорываться. Виккарда, которому как-то удалось пройти в третий сегмент и неплохо кульфицируется, а точнее офигенная симуляция третьего сегмента, но по итогу все равно Виккарда начинает потихоньку проваливаться, начинает его потихоньку проходить. Сначала его прошел Фрестаппин, потом еще и Батлер попытался обойти, и у него это, в принципе, без проблем вышло. Через какое-то время я его тоже догнал, тоже смог пройти, но вот оторваться от Риккардо я уже не смог. Мне не позволял темп, к сожалению, это сделать, а у него все-таки был возможность ехать за мной спокойно, поскольку у него был Слепстрим и ДРС. Через круг позади меня развернулась опять же борьба между Риккардо уже и Пересом, также и Феррари там уже подключились, там уже и Гасли был... То есть все потихоньку пытались пройти Перес, смог обойти Рикьярда, но Рикерд получился лучший выход, за счет чего он смог отстоять свою позицию. Правда ненадолго, на старт финишный прямой он начинает снова терять позицию по отношению к Пересу, бок о бок они проходят первый поворот, в котором Рикерду умудряется выйти чуть вперед. И по итогу во втором повороте они снова только поравнялись, на выходе с третьего Рикерда был впереди, но идет потом у нас Слепстрим Дресу. Переса, точнее, даже просто ДРС. И позади уже и Эклер пытается обойти их, но Пересовершает ошибку на торможении, из-за чего Рикердо возвращает себе позицию. Но они отстали от меня, и по итогу один из них теперь не будет получать ДРС. Впереди у нас также шла борьба. Сайенс какое-то время посидел позади Пальтера, поравнялись с ним в первом повороте. Во втором также прошли его бок о бок. И уже в третьем повороте Сайенс спокойно смог завоевать вторую позицию. И позади уже был Ферстаппин недалеко, также он думал, где будет атаковать уже Ботас попытался контратаковать Сайенса, но ничего не вышло. Сайенс также еще ошибся на торможении, но это не помогло Ботасу никак. Позади меня Перец все-таки смог пройти Рикьярда. Рикьярду уже атакуют Леклер. Также бок о бок они начинают проходить. И на выходе из поворота Леклер оказывается быстрее. И по итогу он проходит Рикьярда. Ну и там уже также Феткель позади уже пытается тоже где-нибудь просочиться, чтобы опередить Рикьярду и перестать терять уже кучу времени, поскольку в данный момент... Льюис еще может оставить себе шанс на победу в личном зачете, если он приедет на первой позиции. Но этого не будет, поскольку уже Сайенс прошел Хэмилтона, также еще и Ферстаппин прошел Хэмилтона, и Хэмилтон выходит на третью позицию у нас. Также еще у нас сошел Вальтери Боттес, так что теперь у МСС есть проблемы в кубке конструкторов, поскольку у Феррари две машины в гонке, но забегая немного вперед, у Ликлера будут проблемы в середине гонки, из-за чего он не сможет финишировать в очках. Так что вылет в Вальтере, по сути, для Миштеза все равно был критичен, поскольку если бы Хэмилтон и Вальтери приехали бы в очках, они бы смогли более-менее еще побороться за кубы конструкторов, а так для них все очень и очень плохо. Потом Ферстаппин с, с Хэмилтоном скликнулись в борьбе за виртуальное второе место. По итогу Хэмилтон все-таки одерживает верх над Ферстаппином на выходе из правого поворота зачистного. И по итогу на следующий круг у них все повторяется. Что самое интересное, воевать они так будут почти до конца гонки. И пока к ним кто-нибудь не подъедет. Вот позади них уже батлер был в этот момент, после всего пистопа. По сути, они уже все сделали по одному пидстопу. Я же в этот момент ехал где-то впереди и ждал своего тоже пидстопа, чтобы перейти на хард и начать уже на нем более-менее ехать, пытаться. Поскольку все-таки по темпу меня сильно довольно опережали все болиды, кто был на совсем этот момент. У Ферстапина и Хэмилтона в этот раз борьба, они почти весь второй сектор проехали бок о бок, но ферсапен все-таки смог выиграть. После своего пидстопа я выезжаю позади Реклера и Касли, которые между собой боролись. Но после этого Лигдер начал очень-очень дико отставать от Слип. По итогу я его прохожу на старт с финишной прямой и начинаю потихоньку уже отрываться. Также да, Ликклер попытался меня контратаковать на второй прямой с ДРС и с Липстримом, но у него ничего особого не вышло. Через парку уже уже но начали атаковать, причем прошли не за одну прямую, даже несмотря на то, что у Ликклера тоже был ДРС. Вот казалось бы, вроде бы Ликклер поставил себе новые запчасти ДВС -а. Но по итогу все равно у него есть какие-то проблемы с ДВС, из-за чего он не может нормально ехать. Также Риккерда начал борьбу уже со своим напарником Фьюхемергом и смог выйти вперед. По итогу Риккерда получил плюс две позиции. Фьюхемерг, ну по сути ничего не получилось, остался при своем, но Риккерд две позиции проиграл. Тем временем впереди у нас Ферсаппин проиграл позицию Хэмилтону и также уже его уже догнал Батлер и Феттель. По итогу они втроем начинают проходить четвертый поворот. Но, Феттель по итогу не смог обойти Ферстаппен, Ферстаппен остался при своей позиции, но Феттель обошел при этом Батлера. И через какое-то время, они все поехали на свой плановый второй пидстоп. Я же к этому моменту выехал на вторую позицию, Сайенс был очень-очень далеко от всех нас, из-за всей борьбы, которая происходила за вторую и третью позицию, Сайенс смог спокойно, без проблем, оторваться. После своего пидстопа, Хейпсон тут же меня начал атаковать, во втором секторе он смог со мной поравняться, но так легко я ему решил не отдавать позицию, плюс позади меня уже был Ферстаппен, Который надо было сохранить желательно эту позицию, воспользоваться немного командной тактикой попустить его вперед, дабы он все-таки зараб мог заработать хорошие очки. Для нашей борьбе с Хэмилтоном, Ферсапис смог поравняться с Хэмилтоном и попытался его пройти, я же в этот момент попытался наоборот, оторваться от них, чтобы не огребать от э, всех и сразу, поскольку там было уже 4 болида и все они меня могли без проблем каких-либо обойти. На старт-финишную прямую выходит... Ферстаппина, Хэмилтон, у Хэмилтона будет ДРС, у Ферстаппина тоже, но у Хэмлинтона при этом будет еще и слипстрим, благодаря которому он смог поравняться на старт с финишной прямой. Еще до первого поворота Хэмилтон смог пройти Ферстаппина, позади уже и потихоньку феттли накатывал к нашей группе небольшой. И Батлер также думал, куда бы ему надо протиснуться тут, чтобы пойти Ферстаппина. Ходим на вторую прямую с дресом, позади меня уже был Хэмилтон, который без проблем меня мог атаковать за счет Слипстрима и ДРС. Я смещаюсь максимально влево, чтобы занять внутреннюю траекторию и по итогу за счет нее выйти вперед. И как это и получается, я выхожу вперед, Хэмилтон. Не даю ему себя обойти. И по итогу мы продолжаем ехать таким же паровозиком. Но Феттл уже был довольно близко. Позади нас. Он уже обошел Батлера. К нам уже подъехал и Косли в тот момент. Что же, Хэмилтон все-таки смог провести удачно атаку на меня. Также уже и Ферстаппин смог поравняться с Хэмилтоном. И Ферстаппин обходит меня. Хэмилтон позади. Но это, в принципе, ненадолго, поскольку идет у нас дальше еще одна прямая. Да, у меня будет ДРС и Слептрим от Макса, но я, к сожалению, сделаю ошибку на торможении, которая, по сути, загубит мою третью позицию. Я поздно торможу, вылетаю чуть широко, по итогу проходит Хамильтон, и уже позади меня был Феттель, который также меня хотел обойти. Да, какое-то время у меня не мог обойти, мы даже от 100 лет, предыдущего Ферстапина и которые боролись за второе место, и причем неплохо так боролись, Хэмилтон выходил вперед. Верстапен также пытался выйти на вторую позицию. И так у них происходил обмен там почти до конца гонки. Пока в их борьбу не ввязался Феттель, который меня все-таки сможет обойти. Ну, в принципе, это было понятно, рано или поздно меня сможет обойти. Вопрос был в том, сможет ли меня обойти позади Баттлер и Гасли. И если еще нас никто не догонит при этом. Ну, ладно, вернемся к борьбе Хэмилтона и Ферстаппина, который все-таки Хэмилтон одержал вверх в этой борьбе, но на следующем кругу уже Ферстаппен снова пытался атаковать Хэмилтона, у него это выходит более удачно, до первого поворота он еще проходит его и выходит тем самым вперед. потом к нему уже присоединяется Феттель и уже у них начинается борьба втроем. собственно Ферстаппен пытается атаковать Хэмилтона, Феттель атакуют Ферстаппина и Хэмилтона, и они втроем начинают проходить четвертый поворот. На выходе Хэмилтон остался на своей второй позиции, а вот Феттель смог поравняться уже с Ферстаппином, и по итогу у них начинается борьба уже за третью позицию. И при данном раскладе Феттель, по сути, выигрывает чемпионский титул, поскольку Льюис не отъедет далеко по очкам, а вот Феттель, наоборот, наберет те самые нужные очки и уже в Бразилии оформит себе титул. По итогу Феттель проходит все-таки Ферстаппина, и уже... Пытается догнать Хэмилтона, что у него получается на старт-финишной прямой за счет слепстрима и дреса начинает его проходить, что у него выходит, но Хэмилтон не так уж просто сдается. Он попытался контратаковать на следующий прямой за счет слепстрима и дреса, что у него также выходит, поскольку слепстрим немало дает скорость ему, и без кигрива проблем управлялся с ним. И на выходе выходит чуть лучше, и по итогу вырывается на вторую позицию. Ферстаппинг к этому моменту также пытался где-то их пройти. Но финальная стычка между Феттелем и Хэмилтоном. И Феттель выходит на вторую позицию. Теперь что касается моей борьбы за пятую позицию. Мы слеснулись с Батлером и Гасли. Позади уже у нас был и Перес, который тоже подъехал через какое-то Время. Со всеми у меня была близкая довольно борьба, почти до контактов доходила, я по максимуму пытался с тех вытеснить, чтобы у них было намного хуже траектории выхода. При борьбе с Гасли мне повезло оказаться позади Гасли во время точки детекции ДРС, по итогу у меня напрямую было ДРС. Насчет ДРС я смог кое-как удержать свою позицию, если бы не ДРС, я думаю, меня тут же обошел и батлер, и Гасли смогут поравняться, я потерял бы свою пятую позицию. Но к концу гонки они никак не смогли атаковать, я приезжаю на пятой позиции. В принципе, неплохой результат для меня, поскольку в Бразилии у меня должно было быть все намного и намного хуже. Ну что же, чемпионский титул у нас выигрывает Себастьян Феттель, твой пятый чемпионский титул. Льюис, к сожалению, ему чуть-чуть не хватило, чтобы выиграть. Но все-таки это гонки, тут все бывает. Все сходят, все плохо едут, у всех все отказывает. И с этим ничто не поделаешь. По итогу Феррари неплохо проезжают этот сезон, по сути для себя. Также они немного вырываются вперед в Кубке Конструкторов. Пусть и да, у них Леклер приехал вне очковой зоны из-за проблем с ДВС. -ом. Хотя, опять же, вроде бы минал какие-то запчасти, но, похоже, не все не хотели брать прям кучу-кучу штрафов. Сайенс у нас выигрывает данный гран-при. Неплохо, как обычно, проехал его. Ну и плюс, да, у него было преимущество в том, то, что позади него все боролись, и никто не мог не сдать ему борьбу, из за чего он спокойно мог отрываться, и никто его не мог, собственно, достать. Уртбул, в принципе, был, как обычно, неплохой здесь темп. Ну, Гасли, да, он был немного провальный, но из-за того, что все-таки стартовал с середины пилотона, не смог он сразу реализовывать свой... Темп. И да, можно подводить уже некие итоги этого сезона, поскольку в абу станет гонка такая более формальная для нас, так как мы уже нигде не участвуем в борьбе, уже наши позиции в Кубке Конструкторов и в личном за решены, то, по сути, эта гонка станет борьбой между Мерседесом и Феррари, поскольку они еще борются за Кубок Конструкторов, и мы с Разбулом, к сожалению, слишком до них далеко. Но в следующем сезоне, я думаю, все будет иначе, и мы сможем побороться и за личный за счет, из-за кубок конструкторов. По крайней мере, я на это надеюсь. Ну и также, да, стоит отметить то, что этот ролик был записан еще на старой версии 1.04. И был он записан в тот день, когда вышла версия 1.05. Соответственно, Абу-Даби будет уже с новой версии. И я хотел, наоборот, проехать эти оба этапа в один день. Но не ожидал то, что Кодмастер сделает вот такую подлянку и выпустит патч, по сути, днем, даже ближе к вечеру. И, наконец-таки, поменяли расстановку сил. И вы ее увидите уже только в следующем ролике, не буду спойлерить вам. Из модификации беру мелкую модификацию на мощность, поскольку я хочу, как я уже говорил, взять три глобальных модификации. Одну в двигателе и две в аэродинамике. Ну, по крайней мере, я надеюсь, что мне хватит на них очков. Также мне надо еще адаптировать запчасти в шасси и в отделе устойчивости, поскольку двигатель у нас очень быстро изнашивается. На этом, ребят, с вами был Warhammer. подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встреч, ребят, пока-пока и удачи вам.